Представленный далее материал может быть неподходящим для некоторых зрителей. Просмотр на усмотрение зрителя. Центр исследования и тестирования Гринхил. Назад, назад! Отступаем! Назад! Что это было? По-моему, я видел двоих. Черт! Кто это? Гарсия? Не знаю, непонятно. Там все еще наши. Что это вообще за херня? Очень быстрая херня. Вызови Сандерса. Сандерс, прием! Это Капецки. По-моему, они задели его. Минимум тысячу раз. Но поле его не берут. Сандерс, это Капецки. Прием. Вот тюрьма. Приближается. Пускай. Я вышибу ему оба глаза. Если только они у него есть. Ты выстрелов не слышно. Мы последние. Значит, все зависит от нас. Какого хрена творишь? Допусти пушку. Что? Опусти. С ума сошел? Эй, эй! Ты что творишь? А ну соберись! Я что, один буду стрелять! Хочешь, чтобы оно спустилось в город? Ходил бы по Фриман стрит Нет. Тогда подними оружие. Нет. Пусть оно разорвет меня на куски, но я без боя не сдамся. Ясно тебе? Уже пробовали. Что? По нему уже пробовали стрелять. В итоге все погибли. Пойми, нам нужно действовать по-другому. У нас нет времени на это. Возьми автомат. Да послушай, это единственное, что мы не пробовали, это мирный подход. Мы не пытаемся подружиться с этой хреновиной. Но мы только злим ее, разве не ясно? Мы будем стоять здесь и ждать, когда она подойдет к нам. А после этого ты изрешитишь ее, понятно? Слушай, нам в любом случае крышка. Но мы хотя бы можем попробовать что-то другое. Да брось ты, возьми себя в руки. Нет. Когда ты прицеливаешься, ты представляешь угрозу. Это верный способ сдохнуть. Опусти оружие. Опусти оружие. Отлично. Теперь нужно понять, что будем делать, когда она появится, потому что… Из-за тебя мы точно сдохнем! И что же ты такое? Чарли три. Прием. Кто-нибудь? Ответьте. Вы меня слышите? Все, кто остался на земле, не двигайтесь! Не передвигайтесь по территории. Наша команда пришла на помощь. Вы должны посодействовать нам. Бросьте оружие и лягте на землю. Повторяю, бросьте оружие и лягте на землю. Мы скоро будем на месте. Локация 22 Переведено и озвучено Диафильм Студио Перевел Юрий Аркалов Роли озвучили Кирилл Патрино Иван Герасимов Андрей Бахтин И Михаил Полежаев